Большое спасибо автосалону Альтера за прекрасное обслуживание. Очень хорошо обслужили. Предложили то, что нужно было. Ну, в общем, всем доволен. Куча подарков плюс.